При заезде получается да. на арк, в сторону Керчи. При заезде получается да. на арк, в сторону Керчи. В.Путин. В.Путин. В.Путин.